Мы визуализируем зону расщепления установленных имплантатов. Обращаю ваше внимание на то, что оральная поверхность костной ткани полностью сохранна. И сохранен весь участок вестибулярной кости. Кроме зоны лунки удаленного зуба, нет никаких переломов в вестибулярной стенке. Это говорит об успехе нашего вмешательства. Мы мобилизировали лоску следственно костичной, расслоили его, расщепили в опекальном направлении. Теперь нам ничто не препятствует уложить костный материал, замещающий между этими имплантатами, покрыть его мембраной из твердой мозговой оболочки, заранее регидратированной перфорированный, перфорированной, и ушить герметично швами. Мы приступаем к внесению замещающего материала логенного происхождения к ферме Леопласт. Это губчатый компонент костной ткани логенного происхождения с добавлением минерального компонента на костной ткани и доминерализованного костного порошка. Постепенное происходит заполнение пространства между имплантатами и стенками. Также мы заполним лунку ранее удаленного зуба. Остелозамещающий материал рекомендуется вносить с избытком, для того, чтобы привлекаемые сюда остеокласты были более активны. Для того, чтобы материал для остеозамещения был в достаточном количестве. Теперь мы вносим заранее подготовленную регидратированную перфорированную твердую мозговую оболочку, которая в данном случае будет выполнять барьерную функцию первую, и вторая нам будет способствовать утолщению слизистой косичного лоскута и менять в результате толщину прикрепленной десны на этапе сбопротезирования на имплантатах. Если вы отслаивали лоску торально не очень глубоко, и ткани у вас плотные, вы можете не фиксировать твердую мозговую оболочку швами, а просто ее слегка завести под слизственно-косничный лоскут и проверить, насколько он хорошо ее прижимает. Например, как в нашем случае. А в последующем просто герметично ушить ее под слизистыми гостичными лоскутами с обеих сторон. Совмещаем ткани и герметично начинаем фиксировать вестибулярную лоску к коральному. В результате расщепления появился объем. По ширине были установлены два имплантата агрессивной формы, и герметично ушит лоскут с совмещением вестибулярного полнослойного слизистон-косичного лоскута и орального слизистон-косичного лоскута. Швы могут быть на ваш выбор либо узловым, либо непрерывно узловым фиксированным. В данной методике был применен остозамещающий материал логинового происхождения фермолиопласт и разобщающая мембрана из твердой мозговой оболочки логинового происхождения перфорированная и регидратированная.